Здравствуйте, девушки! Обращаюсь именно к вам, а не к мужчинам. Потому что раз уж мы начали комментировать деятельность компании Ивраше, раз уж так Ивраше молодцы они сделали очень хорошую рекламную кампанию своей продукции, то продолжим комментировать то, что они предлагают. Я раньше очень возмущалась к сетевым маркетингом, ну, даже не сет... ну, я бы назвала его и сетевым даже маркетингом. Но со временем я немного пересмотрела свой взгляд на их маркетинг, вот, и поняла, что в их интернет-магазине можно покупать и делать покупки на достаточно достаточно по хорошим ценам, не за 2000 покупать, допустим, их великолепные парфюмы за 680, даже не за 3000, вот, вот эта красота, она стоит 2800, я ее купила за 680 рублей. Вот эту красоту я получила в подарок, вот эту красоту я получила, все прекрасно узнают уже парфюм. Я получила за подписание своей подруги за то, что я ее подписала. Вот крем я покупала, потому что мне в подарок мне прислали в подарок и нужно было что-то купить. Но крема я знаю, что у них для рук хорошие. Как-то не могу сказать, что я обратила внимание на их крема. Они мне не очень нравятся. Они мне присылали в подарок, знаете, какое красное, белое, я не знаю даже. Даже не интересуюсь их кремами. Красно-белое средство для... Оно ну, красно-белом тюбике. Средство для век. Но ну, вы знаете, когда я купила черный жемчуг 36 плюс... Вот знаете, я обалдела просто от результата, у меня был небольшой отек в результате того, что я с принимала кое-какой препарат, там мне выписали врачи, у меня стали отекать глаза, но препарат мне нужно было принимать, и я его принимала, но, к сожалению, и вы знаете, как ни странно, черный жемчуг 36+, прекрасно снимал вот эти отеки, с вас был небольшой-небольшой отек у внутреннего века, и мне очень понравился эффект, поэтому 36+, плюс у меня теперь стоит, он будет у меня стоять постоянно. Еще из, из продукции для век мне очень понравился импульс молодости. Но сейчас они тоже уже градируются по возрасту. Когда импульс молодости был без возраста, тогда вот мне очень понравился этот. Он делал совершенно естественную натуральную кожу. Я даже вот написала отзыв, мне не понравилось, что якобы ничего не происходит. Нет ничего подобного. Он великолепно воспроизводил, это чистая линия, импульс с молодости, а, вообще я перешла сейчас на крема чистой линии, вообще чудесная вещь, очень классно совершенно за бесценок, я бы сказала, вот 90 рублей я покупала 45+, плюс почему 45, потому что он был со скидкой, все остальные были 130, я купила, смотрю 90, но думаю, да я куплю, все равно чистой линии, чем... вы знаете, я просто обалдела, я просто обалдела, обалдела, и я буду покупать, покупать и покупать. Вот черный жемчуг я покупала 36+. плюс вернее я даже не покупала, я отдала это. Но произвол судьбы своего мужа. Я говорю, слушай, так и так нравится мне черный жемчуг, а я понятия не имею, что мне из него покупать. Вот ты знаешь, давай мы сделаем так. Он говорит, что тебе подарить на 8 марта. Я говорю, знаешь, давай мы сделаем так. Подарим мне черный жемчуг. Он, а что? Я говорю, не знаю, не знаю. Вот что решишь, пусть то и будет. И вы знаете, он мне подарил, он мне подарил дневной ночной крем 36, плюс и плюс еще подарил э, для умывания, гель для умывания. В общем, я не знаю, почему он три предмета купил, но ну, не знаю, Бог его знает. Потом я еще подкупила гель для век, вот, э, вот не гель для век, а крем для век 36. плюс И с тех пор, э, вот вы знаете, я потом покупала 46. плюс Черный жемчуг разочарована была полностью, очень жирный, плохо впитывался, долго держался, не впитываясь на креме. Ну, в общем, не понравился. У меня я как-то вот ну, разочаровалась в этом, хотя и написала отзывы, что мне не нравится. Но, однако, э, а результат остался после этого. Я купила сама 36+, по хорошей цене, тоже там со скидками. Спасибо, Сбербанк. И вы знаете, что? Я не могу понять, но такого эффекта я больше не получила. Но эффект был просто великолепный тогда, когда мне подарил муж. Я ты знаешь, наверное, ты заколдывал вот эти баночки, потому что такого эффекта, как вот в тот раз который ты мне покупал, я говорю, я не получила. Вообще 36 плюс. И я, поскольку косметики очень много, всего хочется попробовать, поэтому я решила вот сейчас проэкспериментировать с чистой линией. И, вы знаете, мне до такой степени понравилось, что, наверное, пока что, пока что я буду тестировать чистую линию, а черный жемчуг я пока оставлю в покое. Но чистая линия они не делают средства для век. Вот, но только импульс молодости, вот этот. А так вот у них баночкам нету такого, как у черной линии, у черного жемчуга. Вот, но вернемся к евроше. Значит, я получила, я долго ждала сейчас, я долго думала, думала когда же они наконец-то несколько нот любви выпустят в подарочном варианте. И, наконец, пришел каталог, вот я показываю, пришел каталог к 8 марта. Вот, вот этот каталог, я его прокатываю вам. Вот, и сейчас мы разберем его. Вы знаете, я просто была поражена сейчас, поскольку я увидела маркетинг и враши совершенно с другой колокольни. Вот, мне очень понравился этот каталог, и я хочу немножко поделиться с ним, потому что каталоги, вот видите, где-то в интернете я уже видела, как ни странно, мужчина комментировал каталог, но ну, вообще, если честно, даже не поняла, мужчина это был или женщина. По-моему, был мужчина. Вы знаете, я удивилась, но Евроше комментирует мужчину. Но, ну, может быть, тоже жаждут популярности? Ну ладно, бог с ним, как говорится, лишь бы только умел хвузи забивать и дома ремонтировать. Лишь бы только дома был хороший мужчина, а там пусть комментирует все, что угодно. Вот. Поэтому давайте посмотрим. Ну, во-первых, я хочу сказать про подарки в Раши, значит, они тут опять, как всегда, нам рекламируют свои косметички. Вот я снимаю косметичку. Вы знаете, я бы не советовала вам попадаться на вот эти уловки косметички все такое прочее они в магазине были у них вот по 100 рублей были косметички вот можно было при, при покупке какого-то сред ну, в общем при при том что ты делаешь в магазине покупку ты можешь за 100 рублей выбирать любой там и бонбоньерку и там какую-то вот очень много интересных было косметичек вот и в частности были два размера вот таких вот больших и, и большая и маленькая была косметичка но если честно скажу сразу во-первых с собой косметику я ношу, что только помаду, больше ничего. У меня обычная косметика, и я как-то так, мне не нужно освежать макияж, он мне всегда в нормальном состоянии. Может быть, я просто качественной косметикой пользуюсь. Во-вторых, я не люблю вот эти вот карманные косметички, вот такого вот плана, чтобы они сверху, ну, как карманчик такой небольшой. Вот эти планшеты, сумки не люблю, и такие косметички. Когда-то Ивраши сделала подарок и прислала мне вот такую косме... вот такую косметичку. Вот знаете, очень долго она у меня лежала без движения, и вот знаете, в один прекрасный момент я начала ее пользоваться и я поняла что вот эта косметичка для меня я может быть еще только постир, надо то что вы знаете она ездит со мной ну по разным местам уже было и в разных городах и где только не была вот эти как ни странно она маленькая но туда для меня туда помещается абсолютно все все что мне нужно по крайней мере, уж их тушь, и я очень люблю их секси-палп, и тушь, и секси Палпа очень люблю блески для губ. Я купила на этот раз вот, всю зиму губы, обрабатывала вот этим блеском для губ секси Палпа. Я купила три цвета, но ну, один цвет мне очень не понравился, и я его пустила зимой. Выходить на улицу, гулять с собак. он какой-то такой ярко-розовый, вот. ну что-то мне не очень понравился. Очень нравится мне другой цвет и я заметила, что в магазине он тоже имеет популярность, сейчас покажу вам, вот такой цвет, вот такой цвет секси -палпы. Это нежно-розовое. Может быть, я вот смотрю здесь, сама в видео снимаю, смотрю. Вот здесь очень сильно розовый, Но вы знаете, на губах вот он будет, ну, вот нежного такого цвета, как моя кофта. Вот, ну, как-то вот здесь немножко изменяется цвет, вот слишком какие-то утрированные тона. Вот губы становятся такие вот нежно-нежно-нежные, такие нежненькие. И очень мне нравится вот такой мерцающий блеск. Но он уже там немножко, может быть, туда попала помада, потому что... Вот он отстоялся, потому что я его не пользуюсь. Вы знаете, если честно, мне было жалко, потому что настолько хороший блеск давал, насколько хорошо защищал, что я его выставляю для лета. Значит, поведем немножко разговор о косметичках. Значит, мне понравилась вот эта косметичка, как-то она очень долго лежала, а теперь она у меня не вылезает из сумочек. У меня много различных сумок, и вот я их беру постоянно с собой. Но хочу обратить внимание, они прислали и вторую косметичку. Тоже вот, вот такая косметичка. Ну вот у меня в Мифинг лежит. Ну вот э, я показываю, что он из себя представляет что он из себя представляет. Вот такая обычная сумочка, обычная... Ну, в общем, ничего из себя такого сверхъестественного этого косметичка не, не представляет. Um, я почему сравниваю две косметички. Когда-то я была в Intersteo покупала а, у них покупала продукцию, и, кстати, очень хорошая продукция. И, девочки, дорогие, у Untutstow есть прекрасная продукция против алкоголизма вы знаете мужчинам по всей видимости наверное всем надо давать периодически и периодически вот даже давали даже давали мы старшему сыну, потому что я видела, с какой компании водится. Я прекрасно понимаю, что барсек, шопы и так далее, и так далее, и так далее. И вот мы дали вот это средство от алкоголя. И даже от алкоголя это одно, а там есть противо-наркотическое средство. Мы дали то средство, он даже не знал ничего, одно средство. И вы знаете что? Оно настолько отбило у него охоту ходить по всем вот этим вот магазинам и пробовать все эти пивные напитки, всю эту гадость. Вот сейчас я просто очень Рада, что он даже дорогие вина, и то вот как-то меня воротят от них, и все. Вы знаете, МПЦТО, обратите внимание на эту противоалкогольную, и, кстати, мой муж курил по-черному, как паровоз, у МПЦТО есть никотинорм великолепно отбивает желание курить причем это не то что не это там 15 процентов никотина вы представьте вы платите тысячу за то что будете брызгать себе в рот никотином вот. а там именно состав трав, который на уровне мозговой деятельности дают команды все не курить у меня раньше муж скуривал в недель, в день пачку теперь ему 10 пачек хватает на месяц вот Наверное, месяца три назад у нас закончился вот этот никотинорм, но заставить его брызгать в рот этот никотинорм было невозможно. Нет, я курил, курю, буду курить. Но, я, сделала я сделала проще. У МНПЦТО было еще <как> великолепный МЗПС. Это средство, когда у вас начинается проблема с мозговым кровообращением, в общем, начинаются какие-то головокружения непонятные, был когда-то удар, особенно тем, кто попадал в драки, вот меня часто избивали, потому что у меня дом был возле рынка. И когда он нашел захват вот этими черножопами нашего, да, называю их черножоп, потому что били меня именно по заказу этих черножопах. И сейчас вот у них ко мне точно такое же отношение, как и у меня к ним. А вот. И у меня начались проблемы, у меня начало горобокружение, начало глохнуть ухо, в общем, меня ударили трубой по голове. Было дело. Сначала отрезанную голову собаки бросили мне в палисадник, потом трубой по голове ударили. Ну, в общем, было такое отказывание. Меня отказывались лечить, и я так посмотрела, думаю, ну раз медицина от меня отказалась, я думаю, буду лечиться дальше. И я лечилась дальше. И вот этот НВПС прекрасно вывел меня из вот этого состояния. Я прекрасно себя чувствую. И вот у нас э, настал вот такой момент, когда у мужа, значит, у него на работе там зашкаливало, э, ну, в общем, вот там, где он работал, он рабочим работает, у него, у него рабочее место было там 80 градусов по Цельсию. Вы представляете, это термический удар. И он пришел домой. И я вижу, что, он говорит, у меня голова болит, у меня затылок отваливается, болит затылок. Я чувствую, что у него уже, я все-таки врач, и у него симптоматика уже идет э, прединсультного состояния, а ему уже лет не 50, даже чуть-чуть побольше. Поэтому я быстро экстренно звоню своим, девчонки, как хотите, приводите мне НВПС, иначе я сейчас тут рехнусь, потому что страшно, конечно. Вот мне быстро, мне через час привезли НВПС я отдала им все деньги, говорю, все, ради бога, говорю, покупайте на свои счета, там, там же возвращают деньги. Мне не надо было ничего, говорю, на данный момент, мне, говорю, пока что, говорю, я поняла, что существует значительная угроза э, самочувствия моего мужа, то есть нормального, а представьте, э, извините меня, мужчина 2 метра ростом, представьте, если его сейчас инсульт рухнет, я же не, не смогу его не таскать, ничего, э, я просто, ну, просто попаду в безвыходную ситуацию, и просто для меня это будет сущий кошмар. И мы купили этот, за 550 от этого средства пшикали пять раз в день и когда у него уже стало нормально пшикаться я ему вместо этого стала пшикать норм, та так -та -та -та -та -та -та -та -та ни слова не говоря он все он доверяет мне пшикаю ему в рот я поэтому вот я ему и стала пшикать потом он через месяц наверное этого пшикания, он так слушай вот ты знаешь вот а ты не посмотришь какое нибудь средство от курения что-то вот я вот я говорю, ты знаешь что? Я говорю, знаешь, чем я тебе пшикало? И он мне сказ... я ему сказала, что это средство, вы знаете, дальше он допшикал уже себе сам. И вот у нас, к сожалению, мы сейчас в нашем городе уже нет, потому что ННПЦТО это самый настоящий лохотрон. Они обманывают людей, но обманывают не в качестве продукции. Продукция у них отличная и классная. Хотя, кстати, кое-где не, не циферол. Они а подсолнечное масло с водой вообще чуть то не продавали. Но это сейчас уже стали обманывать. А вообще у них продукция классная. И это поэтому, если кто-то имеет возможность покупать продукцию вот именно в Санкт-Петербурге, там где они знают все, то вот этот никотинорм, обратите на него внимание. Сейчас вот мой муж Кури он всю жизнь курил по пачке в день. Вот представляете, я говорю, вот рак легких. Я ему скажу, говорю, рак легких тебе светит. Вот И я была очень рада, когда вот это вот все. И э, у НПЦТО был, была такая косметика. Вот сейчас даже логотип покажу. Вирта Париж. Ну, он немножко наизнанку, с другой стороны. Ну, в общем, поверну сейчас. Да. Вот, Вирта Париж. Вот, это их логотип. Ну, во-вторых, вы посмотрите, какая косметичка. Вы посмотрите, какая прелесть здесь. Здесь у меня вся Вирта. Yeah. Мне э, вдобавок ко всему, за то, что я накупила там на 3 тысячи, просто на 3 тысячи рублей там купила то, что мне нужно, они мне дали на 10 тысяч их косметической продукции. Это для меня было просто бомба, я когда принесла, о, Володька, <соценно> ходил, ходил, ну что, я говорю, ну естественно, конечно, я загребла всю свою старую косметику и выкинула, потому что мне до такой степени понравился, и вот первый раз, я вообще человек такой уж модоватый, я вообще человек экономный, я покупаю, если я покупаю, я, я очень четко распланировала, если я купила, значит это уже будет навсегда. Вот, поэтому я, и тут я, вот, верите, я выбросила эту продукцию, то, что у меня было, и оставила у себя VERTA Париж. Вот, вот. Я сейчас покажу немножко. Да, вот, зря я убрала. Я сейчас покажу. Вот, это, конечно, не то. Вот тени, которые мне очень нравятся которые мне очень нравятся. Очень хорошее качество теней. Кисточкой я не пользуюсь, я пользуюсь кисточками и вот. И очень хорошее качество. Во-первых, мне нравится золото оформление. Я как-то, вот, нажимаешь на кнопочку, и вот такая вот красота открывается. Вот это Вирда Париж. Вот. Я пользуюсь, я не собираюсь. Вот их логотип. Вот, прекрасно все видно. Вот он логотип, он красивый. очень красивая коробочка такая, а упаковка еще красивее. Короче, я очень долго думала выбрасывать не выбрасывать упаковки, там очень красивые такие блестящие упаковки. Знаешь, ну, я ворона, которая любит очень красивые упаковки, но ну, ничего не могу с собой сделать не собираюсь делать. Вот, кстати, помада тоже Vero париж А, сейчас я вам покажу упаковочки. У меня здесь есть их упаковки точно. Вот они туши. Вот они туши в их упаковках. Вот как они были в их упаковках, так они и лежат. Вот. Понимаете? Ну, красиво. Вот я ничего не могу сказать. Красиво. Очень красиво. Очень красиво. Вот, вот, это, вот эта помада... Она немножко такого цвета, оранжевый, я, но это просто все давалось в той косметической сумке. Я ими, я ими не пользовалась, а потом, как ни странно, у меня появились оранжевые платья. Два оранжевых платья я, я себе не покупаю, я себе только шью. Вот, поэтому мне вот это вот все очень нравится. Мне все очень нравится. Итак, мы будем смотреть, меня уже там зовут, но раз уже делаем видео, значит, прерваться не будем. Значит, ну вы поняли, что если кому-то, конечно, нравятся такие косметички, в общем, немножко кидаться на эти косметички я бы вам не советовала. То есть, ах, вот, ах, ах, ах, поверьте, есть намного лучшие вещи. То есть, вы ориентируйтесь на продукцию Евроше. Могу сказать, конечно, что продукция парфюмерная у Евроше просто супер. Значит, рассматриваем дальше. Вот они предлагают. День капельки розовые. Отличное начало. Это они предлагают так. Надо настолько мелко, что надо брать лупы. Очень мелко. А, это наклейка на так вашего каталога. Так. Ну, здесь вот он заказ. Я, конечно, не буду показывать номер заказа. Вот как выглядит лист заказа. Вот конверт от этого заказа, и смотрите, что я делаю. На каждом конверте, на каждом конверте я подписываю, что такого э, в этом конверте есть, чтобы я могла э, ну, чтобы меня могло заинтересовать. Потому что сейчас я помню, что в, этом, э, что в этом каталоге, но у меня их там очень много. Я ничего не выкидываю, хотя, правда, навела ревизию и посмотрела, где совершенно глупые предложения, даже не стала их сохранять, хотя надо было сохранить просто номера вот этих предложений. Поэтому, если выкидываете, хотя бы списывайте номера. И оставляйте, оставляйте вот такие вот каталки, потому что когда к вам вот вы, допустим, отправляете по старым номерам, и когда вам приходят извинительные письма, то использовать эти извинительные письма вы можете только отправив заявку вместе с вот этим бланком по почте. А если вы выкинете вот этот листик, то уже попустите, вы ничего не отправите. То есть извинительное письмо вы использовать не сможете. Вот, это один такой мой совет. Вот у меня написано здесь, значит, и смотрите, они предлагают, наконец-таки, они предлагают в подарок. Они предлагают Эвиданс в подарок, они предлагают Нероли в подарок. Великолепные девочки, Нероли берите. На роли совершенно замечательные домашние духи, великолепно, это просто наслаждение. И вот, наконец-таки, мои любимые несколько, несколько нот Дамор, несколько нот любви. Мне они очень нравятся, многие говорят, что это бабушкин запах, у них были духи по-моему, что-то с розовым запахом, роза или что-то такое, я не помню, вот я слушала Анисию, вот. она сказала, она говорила, что возможно, что вот эти несколько нот Дамур, несколько нот Любви, были изобретены или сделаны именно в пику того, что у них ушли вот эти, они перестали выпускать все духи с, розы, с розовым запахом. Значит, еще они предлагают продукт какую-то свою, какую свою помаду в виде карандаша, но поскольку я пользуюсь только блесками, Помадами я не пользуюсь, поэтому я этот флакончик как раз пока сейчас закрываю и больше не хочу про него вспоминать. Вот этот карандаш, этот карандаш как раз в этом банке, они мне предлагают за 345 рублей, вот эта помада. Да, уникальная, щедрая скидка, только для вас. Вот, Ну, в общем, посмотрели. Вы не кидайтесь на то, что только для вас, это вы же понимаете, что это маркетинговый ход и что все это... Все это торгашество. Итак, вот, блеск, виртуозное сияние, 399. Новая упаковка, секси палп. Вот, новая упаковка, новый объем. Но тушь мне нравится, как бы не критиковали, как бы, что мне тушь нравится. Я пользуюсь этой тушью. Вот дальше э, рассыпчатая пудра, не пользуюсь рассыпчатой пудрой, вот я пользуюсь, а, я уже нет, я пользуюсь э, Вирта Париж, мне там очень нравится Пурта. пудра, она с такими с блесточками, но они совершенно ненавязчивы и очень хорошо дают блеск. Дальше, вот я бы обратила внимание на лак для ногтей. Великолепный. У Евроше отличный клак. Девочки, Ивроше лак, ивроше, он не портит ногти. Вот это самое главное. Я покупала их лаки, я носила, и у меня не слоились ногти, не ломались, ничего. Покупать вполне можно. Вот смелый подарок вот для. Это самое, для лаки у них, вот, видите, какие, какие лаки, вот, для красивых таких. Дальше, маленькие радости, вот, пожалуйста, Натюр, Натюрель, у них, о, о, Господи, Эвиденс, вот он, Келька Нот Дамор, кстати, в миниатюре совершенно великолепный запах. А вот когда в миниатюре приходил ко мне вот этот, Суэликсир Пёрпл, запах был точно, точно такой же, но... Вообще какая-то ерунда. И не прочная, и не, в общем, ерунда. Так, и еще момент... А, и еще у них моменты счастья. Вот Хотя Анисия сказала, что моменты счастья – это не для нее, не ее. Я понюхала моменты счастья, мне очень, кстати, понравился. Вот когда у меня закончится вот эта красота, я обязательно ее поменяю на моменты счастья. Вы знаете, я очень раньше, когда вот эти духи, я купила сразу же, как увидела, что у нас есть, ну, у нас есть магазин и в Роше. Я побежала, и мне сразу, хочу свежий запах, и мне сразу подсунули вот этот натюрейт. Я могу сказать так, это вполне интимный запах, это запах только для вас. То есть, если вы хотите, вот приятно, чтобы от вас приятно пахло, пожалуйста, используйте этот запах. Но у меня было так, что этот запах не чувствовала вообще. Я чувствовала только верхние ноты, потом они исчезали, и дальше не чувствовала ничего. Но в один прекрасный момент я купила себе БАДы для зрения, БАДы я люблю, БАДами я пользуюсь. И эти БАДы обострили мне нюх. Да, я стала чувствовать, буквально, я же вот говорила уже в предыдущих видео, что я буквально, говорю, людей чувствую по запаху. Я стала ощущать запахи. И вы знаете, после того, когда я отравилась вот такими, вот этими духами, вы вот, знаете, в полном смысле слова, меня разозлило, потому что запах мне очень понравился. Я заказала эти духи. У меня была очень выгодная покупка, это Роуз Udo с запахом Уда. Я потом перенюхала и в этих самых, и в других лавках, и в арабской лавках ходила, перенюхала эти духи, Но я ходила в магазин, я душилась этим удом, и все было в порядке. Вы знаете, как только я его приобрела, началась какая-то чертовщина. Не... Во-первых, вот этот запах уд, удовое дерево, оно используется при богослужениях в буддийских храмах. Поэтому, девочки, это уже говорит о многом. И поэтому при приобретении таких вещей просто подзадумайтесь. А, под, потому что там при богослужениях для того чтобы люди стали для чего нужны религии для того чтобы людей просто сделать покорными и чтобы они подчинялись значит вот эти вот при, вот эти все вещества то же самое что... точно так же который используется у нас в церквях а вот ну ладно прекрасно вот, надо надо будет приобрести он прекрасно для духов. я шутки загорелась в зиму судьи которые говорила о них и я их сделаю. Вот. Но вот этот уд, я разозлилась, думаю, и надушилась этим удом. Девчонки, что у меня произошло, я скажу так. У меня произошло перевозбуждение нервной системы, и у меня стало давление 150 на 100. Причем я делаю инъекцию с магнезия, у меня давит голова, невозможное состояние. Я делаю инъекцию магнезия, она, она мне на час спускается 20 на 80. У меня нет никакого давления, я ни в каком состоянии гипертоническом, я нормально абсолютно здоровый человек. Вот, а тут я поняла, что и в один прекрасный момент, когда я уже, наверное, дня три, вот так вот магнезии, а магнезь очень плохо рассказывается, и фишки в копиях, конечно, никому не нужны. но говорю так, потому что я играю. Вот, и я взяла, я выкину просто обычно менять пустырник форте, но он еще с интрикстофаном. Интристофан это обычная аминокислота, но там все это синтетика. Это восстановленная форма, но есть натуральные синтезифан полученные органический, а это был неорганический, но отдап он очень хорошо успокаивал. Вот если вы где-то увидите сыр трестафана, в составу у МФТО ЕКЮБЛ с трестафаном великолепный антидепрессант, он является антидепрессантом, и вот только тогда, только тогда у меня все успокоилось. Поэтому, вот этот куд у меня остается только для использования, я практически не использовала, но So, Мне даже мужу очень нравится, но у меня даже муж видит, что самопроизошел будет для Но ему тоже он тоже очень нравится, он первое время на работу ходил, тем обычно этим придам. Вы знаете, что он э, на мужчине и пусть на женщину смотрится совершенно порадование. Поэтому могу верить, что даже если было эвиденс понести настроения мужа вот так вот он будет фактом совершенно по-разному, потому что кожа выделяемой жизни. И вот после вот этого, конечно, я сейчас, я сейчас поняла, что на кожу его на носительный, он добивает переводки нет системы, это я вам говорю, как Вот Поэтому только на этот самый, только нашу шубу, на местную хорошо сдерживаюсь, на блаки летом, вот, на потом платье, я прекрасно он швейцарный запад, он прекрасно себя ведет. Вот мой муж сейчас прилюбил вот этот вот запас. так хорошо на нем смотрит. Вот, э я послушала Амисю, ей очень не понравился этот экстрель. Там есть вот они вот, как-то там со своими я даже не понимаю, было выйти. Бы, вот, и э она сказала, а что ну, вот этот экстрем чувств ей понравился. Но ну, он древесный, какой нет, ну, да, действительно, и он будет напоминать вот этот запах, да, он подход, по тяжелему. А тот электрон. Вот которые я не успела сказать, мне так вот эти вот, он мне немножко напомнил даже вот этот вот Элитон способный, ну конечно, Элидом шикарный да. вот там я просто не успела возьму этот запах. Мне э, в общем мне понравились моменты счастья, мне понравился э, суэликсиров, вот этот вот совсем, совсем белый там, а немножко второй. Вы знаете, у нас в в магазине, они стоят как-то вот э, друг за другом, там прямо длинный цвет, суэликсиры. Для них вот такие, вот такие роли они всем вот, как-то там. И вот я говорю, вот тот, который сидел просто в краю, вот сначала белый, с вот цвета, вот, а потом они такие желтоватые немножко логичные. Включилки, не очень понравился запах. Кто-то говорит, что ой, фу, там, мне запах понравился. Нежный, лютик, светочник, красивый, как Вот, и после вот этого аромата, конечно, который меня просто убили, после удара, вот, девчонки мне ужасно понравились. Я разнюхала, наконец, -то натюрель. Еще замечательный запах. Совершенно действительно натурель Мне понравился на тюрем Я поюхала. Вот этот... В общем, короче, я натурель хотела выкидывать. Спасибо, Уби. Он разбудил во мне запах, возбудил, перевозбудил. И перенастроила верную пути. Теперь прекрасно разместила самые нижнейшие муки. Вот натюрель намного межнее, чем перидан. Вот. Я теперь их поэтому. Вообще, конечно, у Ивраши в хорошем Поэтому, девчонки, я не считаю, что нужно в качестве подарков выбирать себе какие-то крема, которые стоят баснословные деньги. Не стоят те крема таких денег, которые они за них берут. Вообще у них косметика и цены у них завышены. Но э, когда при заказе там именно с парфюмерией, у вас заказ будет выходить очень-очень даже хорошо. И предлагают они вам очень даже хорошие заказы. Поэтому вы не заказываете чис чисто на сайте, а звоните им туда по телефону и спрашиваете, ой, девочки, вот вы знаете, хотела бы, но вот не знаю. И после этого вы прекрасно поймете, что они начнут вам предлагать, что вам нравится. но ну, если у вас есть номер клиента, это вообще хорошо, потому что там у них свои таблицы. Наверняка они уже знают, чего кому. там Открывается каждый клиент, и по всей видимости, о нем информация, что он заказывал, чего ему нравится, что ему нравится и как. Но это вполне нормально, это вполне естественно. И я буду делать свой интернет-магазин. Кстати, поздрав поздравьте меня. Я никогда не думала, что займусь новым делом. Я пишу в интернете, я пишу статьи интернете. И сейчас уже мои статьи в интернете можно найти на сайтах. вот Они очень красиво смотрятся. Вот некоторая... Эм, не, эм, самая первая моя статья была о культурных мероприятиях в Москве, значит, сайт, который продает билеты на культурные мероприятия, и мою статью разместили а, перед мероприятиями авторской песни и а, петические вечера. Вы знаете, мне очень приятно, я очень часто перечитываю эти тексты, поэтому мне очень нравится. Вот совершенно недавно мне оплатили заказ, ну, если, бы кто, если кто знает, значит, меньше тысячи слов с пробелами, тысячи знаков с пробелами, мне оплатили 500 рублей. Вот меня попросили сделать креативный текстик, и я им сделала так с, с юмором и со всем прочим, в общем, и мне оплатили, правда долго тянули, ну там смотрели, потом извинились, написали, говорит, подождите, говорит, разрешите, что мы вас, мы вам мы просто обсудим этот текст. Но у меня муж читал этот текст, хохотал до упада, говорит, ну классно, там нужно было разрекламировать мороженое по соцсетям, вот, и нужно было именно не жалея юмора, но я не стала использовать тюремный юмор и, и все прочее, что там вот, а, вот расставить там по мастям, разложить и так далее, я не стала использовать такой, я использовала немножко по-другому, потому что, в принципе, я не знала с кем, но хорошо, что у заказчика был, была фотография, его собственная фотография, поэтому я как-то на фотографию делаю текст. И вы знаете, мне очень приятно, что сегодня обнаружила, что этот текст был оплачен. Я просто в восторге, я согласна прыгать, бегать. Вы знаете, я очень довольна, что это как бы вот мое второе я. Вот правильно говорят, что когда вы занимаетесь чем-то, что вам не нравится или работаете, ходите, работаете, лишь бы только ходить на работу, это самая страшная пытка, самая натуральная каторга. Сейчас у меня небольшие проблемы по стоматологии, там с кабинетом немножко мы зависли, денег нет на хорошую денег нет, на, на хорошее оборудование, а на плохом я уже работать не хочу, вот, и поэтому я сейчас остановилась, потому что уже в городскую стоматологию я не вернусь, у меня уже сертификат как бы, а там я могу, потому что я как владелец кабинета заключаю договора с людьми и на меня работают, просто-напросто, поэтому, мне очень, мне очень приятно. И очень приятно, что я могу, находясь в кабинете, совершенно спокойно стучать по клавишам. Вот теперь я уже по ним не стучу. Есть очень много программ, которые, на которые можно просто надиктовывать, и потом снимать, и потом просто редактировать тексты. В общем, девчонки, я сегодня очень довольна. Я сегодня в, в самом таком разгаре. Вот, но теперь вернемся к, нашим великолепно, к нашей великолепной косметике. К предложениям Ивроше. Даже я как бы посмотрела этот каталог, просто я нашла то, что вот лично я бы в этом каталоге заказала. Но другое я рекомендую, что если вы делаете заказ, то заказывайте на полторы тысячи, а потом делайте просто еще новый заказ. Ну, потому что вы получите к нему подарки. Зачем заказывать заказ на 6 тысяч, когда его можно разложить на три или на четыре заказа и получить еще к этим, на эти 6 тысяч и получить кучу подарков. Ну, девчонки, мне это непонятно. Ну, вот. ну, это уже дело лично каждого. Как говорится, я никого не критикую. Вот здесь вот мы видим, значит, вот здесь очень много лаков. Они блеск для губ Прода, значит предлагают по 399 рублей. секси Сексипалк у них немножко изменился. Предлагают лак, предлагают лаки. Вот такие немножко веду по этому самому, тут можно будет посмотреть. Вы знаете, э, все дело в том, что почему нечетко у меня видно, у меня великолепный телефончик, небольшой, маленький, но я с дуры туда закачала «Доктор Веб». И вы знаете, он мне порубил всю программу. Это хорошо, что он хоть так теперь стал снимать. Он вообще перестал. Себя. Со временем Доктор Веб мне порезал все. И я не могу его перепрошить. Вот не парень перепрошил, и все равно там накосячено. Потому что МТС там поставил свои прошивки. А прошивки в основном, чтобы при переходе на интернет, значит, этот телефончик переводил именно на МТСовский ВАП и так далее. А это разориться можно. Поэтому вы уж не обижайтесь за такой, Но этот телефончик я очень люблю. Он мне сослужил большую службу. Он мне помогал сделать так, чтобы меня... Милиция на меня не повесила ничего, когда у нас был конфликт э, с узбеками, которым мы сдали квартиру, они нас просто избили в нашей квартире, этот телефончик сделал свое дело. Он записал нужные моменты, нужные разговоры, и никуда узбеки не делись, они нам заплатили за разбитую квартиру, за моральный ущерб. Никаких судов мы с ними не вели, а мы им сказали четко, бабам, бабам, вот столько и вот столько. Они, конечно, платить не хотели, месяц они тянули, и когда к нам уже приехали бандиты, мы бандитам, я бандитам четко разложила. Вот. И эти самые бандиты тут же поехали, перевели нам на карту деньги, отдали нам чек, по, по которому видно, что мы проверили, что деньги перевели. И мы совершенно спокойно с этими узбеками расстались. Так что вот такая ситуация, победа на победе, конечно, она далась очень тяжело, но это все не страшно. Продолжаем дальше. Значит, я сейчас почему-то воспылала вот таким желанием попробовать их продукцию именно ромашкового плана. Вот, они предлагают две умывашки с ромашкой. Ну, вот девчонки говорят, девчонкам нравится. Но ну, я считаю, что две умывашки, но ну, у меня просто не с кем делиться. Но две умывашки так много, тем более, что я пользуюсь умывашкой черной жемчуг и не собираюсь ее менять. Мне она нравится. А Вот, значит, две штуки очищающие гель для лица за 320 рублей. Ну, вот посчитайте, здесь 150-160 рублей. Стоит она 160, это, я не знаю, может, и стоит. Вот, два крема они предлагают, значит, наклейка. Так, один плюс один, да, два крема по одной цене, 290 стоит. Вот эти вот две баночки крема будут стоить вам. Дальше, а вот как раз у них средства для снятия макияжа с васильком. Вот они мне когда-то присылали это двухфазное снятие для снятия. Девчонки, никак не могу использовать. Я разочаровалась. И открою вам маленький секрет. Что такое двухфазное? Девочки, это маркетинговая уловка. Это никакое не лучше и не хуже. Это маркетинговая уловка. Когда я начала, ну, когда на заказ писала отзывы и все прочее, я начала, что делать? Я, я начала разбирать по, по частям, по составу. Я начала разбирать вот тот состав, который написан на латинскими буквами, на всех средствах по уходу. И я разобралась в том, что такое эмульгаторы. Так вот, двухфазное средство получается тогда, когда в средство не добавлен эмульгатор. Это вещество, которое помогает смешать, смешать что-то на водной основе с чем-то на масляной основе. Тогда получается, вот там добавлены эмульгаторы, и получается совершенно однородная основа. Когда эмульгатора не добавляется, то получается двухфазная мышь жидкость. Ничего такого сверхъестественного нет. Никакого они дополнительного или такого какого-то эффекта не дают, это просто маркетинговый улог как тех обезьян. Девчонки, не будьте обезьянами, не попадайтесь на эту дурость. Дурость самая настоящая. Вот я заинтересовалась их вот ББ-крем, BB ББ-крема, BB они двух видов там. Но как ни странно, они предлагают одного цвета. Вот если бы они предлагали бы вот разных цветов, там, ну как бы можно было подумать. Цинальными я не пользуюсь, а ББ я хочу попробовать чистой линии. У меня все в порядке с кожей, но просто мне очень хочется попробовать. Очищающая мицеллярная вода 2 в 1. Девчонки, была у меня эта вода, и я как-то совершенно спокойно к этому отнеслась. Вот теперь я вам скажу наконец-таки про другую вещь. Подождите. Вместе с духами Эликсир перпал и Ут мне прислали Вот такую красоту Я расстраивалась Думала, господи, зачем она мне Это мицеллярная вода, в которую добавлены Три вида чая, крапива и ромашка О нет, роза и ромашка. роза и ромашка Хорошо он пахнет вот мне он очень нравится, но ну, думаю, куда и, куда и зачем, значит, оказалось очень даже кстати. И uh, хотела делать видео отдельно, хорошо, что сделаю внутри. Девчонки, я стала обрабатывать, я купила два хороших крема и велин. Это мезо «Мезотехника», ну, не «Мезококтейля», конечно, но «Мезокрема». Крема отличная, делали кожу отличный И вдруг буквально, ну, где-то на втором-третьем использовали дневного крема. девчонка у меня страшно стал сушить дневной крем. Ужасно. Думаю, ну что, выкидывать отдавать кому кто возьмет допустим ну как сто рублей как его как я отдам и мне вообще во первых мне конечно и жалко все но с другой стороны не то что отдавать я не хотела без, бесплатно лишь мне не очень нравились они очень хорошо делали кожу очень красиво но вот вы знаете что я сделала очень просто после умывания а обычным мылом никаким я использовала вот эту вот штуку наливала себе на ну, ладонь сначала поставила распылитель Потом просто напросто девочки, кстати, распылители подходят от чистой линии под вот эти вот флаконы. Поэтому не дурите голову, покупайте чистую линию, там у них тоже есть с флакончиками. Ставьте сюда распылить, они прекрасно распыляются. Стандартные у них открывашки, совершенно стандартные на флаконах. И вы знаете, что я потом пере, э, переделала? Вот, вот она вот так открывается. Вот эта штука из нее, видите как, вот из нее можно вылить. Я выливаю на ладонь, она мне так было экономнее. С распылителем он очень сильно расходовался. Потом, когда я поняла его прелесть, я обрабатывала лицо и давала высохнуть. После этого обрабатывалась этим Девчонки никакой сухости не было. Я сейчас вот э, Ну, где-то еще два дня осталось мне допользовать наш Все, бел, я уже вытянула, Конечно, покупать больше не буду. Но факт остается факт, что я не пострадала. Вот крем великолепно мне пошел, ничего абсолютно не служил, не сушил, вернее. Вот. И вот эта штука меня просто в буквальном смысле спасла. Так что очень-очень бы очень большое спасибо. И в Раши вместе с этой водой и с этим подарком действительно оставался подарок. Вот знаете, я бы, если бы он стоил 100 рублей, а ему цена 100 рублей, я бы его покупала. Но за 660 рублей я покупать я не буду. Если бы не пришлось в подарок. Но такие вещи, вот, вот, это. вот они могут присылать в подарок. Ну, вот у Виброши хорошо. Ну, поэтому здесь Себа-Вежиталь. Себа, вежеталь себа по моему да, у них? Себа-Себа. Да, себа вежеталь Значит, это для комбинированной кожи. У девчонки хорошая косметическая линия. Но когда она появилась... Она была только-только разработана. И, вы знаете, в общем, короче, так у меня с ней не срасуз, так я ее и не попробовала. Они мне прислали в подарок только вот эту мицеллярную воду. Ничего особенного вот, не нету поэтому, ну, кто пользуется, кто смывает, я, допустим, смываю косметику чистая линия У них там есть экстракт, там хлопка. Очень мне нравится. У меня есть вторая штука, и мне хватит до конца жизни. жизни мне уже, наверное, не долго осталось. Поэтому до конца жизни мне хватит. Нет, кремом Тик-Так буду использовать. Короче, вот я себе здесь, здесь пометила, что у меня вот эти вот, два ромашковых крема меня заинтересовали. потом вот, ну для кожи вот, для проблемной кожи, девочки, для проблемной кожи тогда, когда у вот вас гормональный фон не в порядке, существует такой бат медисоя. если вы его найдете, найдите его в интернете, ну конечно заказать там сложно, если что нужно, пишите совет и можете заказать. Я, я помогу вам заказать его. он прекрасно вам отрегулирует, или нео они прекрасно вам отрегулируют ваш гормональный фон и вам не нужно будет париться с вот такой вот косметикой. Вот, замечательная косметика. Вот здесь вот у них все по два идет. В основном все по два. Поэтому вот у них двухфастная смывашка. Вот это вот еще, ну ничего особенного. Я не знаю, как ее допользовать, Она у меня стоит в другой квартире, и я уже замучилась с ней. Значит, вот тут они дают свои крема. Значит, 2090. Ну, это вот риж крем Это вот как раз крем белый с красным, вот, который я пользовалась этим самым для, для век. Нет, ну хорошо, ничего не могу сказать. Но, во-первых, он очень тонкий, мне пришлось его разрезать, чтобы достать из него всего. У него потом просто перестало выдавливаться. Вот, поэтому я осталась очень недовольна, у меня остались достаточно нехорошие впечатления. О нем. Но это вот вот эта красно-белая сыворотка, серия вот сыворотка там две штуки. Я не знаю, сыворотка от морщин, девчонки, никаких морщин она не, она от морщины делает мезокосметика. Вот Эвелин мезокосметика, да, действительно, действительно от морщин. Дальше. Вот этот. Пробовала вот этот пробник. Девчонки, может быть, кому-то и понравилось, но у меня от этого пробника остались исключительно плохие впечатления. Ничего. Могу сказать просто, что ничего. Вот, значит, что я здесь обратила внимание. Вот выделила. Реактиватор молодости. Это вот, девочки, вот он, он. Вот. Но у меня уже тот, который у них старый был, они сейчас э, интенсификатор молодости. Но смысл там один и тот же. 7,9. Вы знаете, я его заказывала и заказывать буду. И Вот реактиватор вот этот бы я заказала. Девчонки, великолепно используется. Великолепно его используют. Видите, вот уже сколько у меня осталось. С пипеточкой все очень аккуратненько. Великолепно используется с тональным кремом. Девочки, вообще нету матки на лице. Вообще непонятно, что на лице есть тональный крем. Но прекрасно Вообще, кожа блестит, мне очень нравится эффект с розовым оттеночком. Вообще, нет, он не с розовым оттенком, у меня, у меня просто тональник с розовым оттенком, и он великолепно все это показывает. Дальше, вот у них масло с такими же пипеточками, как и вот это, только это будет масло. У меня масло в бутылочке, Мне уже лень нести его сюда. У меня оно ну, в бутылочке, здесь вот крем Риш, вот эти вот все. Девчонки, имея вот это масло, вы любой крем сделаете кремом Риш. Поэтому я считаю, что если разоряться, это только на это масло. Дальше, дальше, дальше. Ну, а здесь вот они дают свои шампуни, но шампуни, по всей видимости, это ровно вот такой вот объем. Вот, и 450, но ну, если посчитаем, делим пополам, это получается 200, 225. Вы знаете, девчонки, я не считаю, что шампунь 225, вот такого объема, он стоит 225. Я считаю, вот, я пользуюсь шампунями чистой линии, исключительные шампуни, пользоваться больше ничем не хочу, потому что именно эти шампуни мне привели волос в порядок. Но хотя в принципе в порядок я начала приводить волосы именно с э, традицией хамама. Там у них было, было мыло, такая вот традиция хамама. Оно очень дорогое, 500 рублей. Но ну, я просто очень люблю мыло. Девчонки, я начала мыть этим мылом голову. И причем намыливала и держала полчасика. А потом смываю, опять намыливаю и держу. В следующем мытью опять намыливаю. И у меня волосы, у меня стал возвращаться мой пушистый волос. Поэтому девочки конечно, я очень довольна. Вот традициях хамама можно. Ну, вот шампунь с гамамелисом. Дезодоранты я вообще не обращаю никакого. Я их не люблю, я не пользуюсь. У меня не вот эти роликовые хорошие дезодоранты. Они стоят уже, наверное, лет 10, это точно, к сожалению. Вот. вот их бальзамы, вот так вот шампуни, бальзамы. Ну, в общем, все, что только есть. Еще раз повторяю, не внушайтесь на такое изображение. Значит, средства для ног я у них тоже все перепробовала, но я не могу сказать, что тут что-то сногсшибательное. У Невской косметики есть средства для ног мажжевеловые, у Невской косметики есть средства для ног с подорожником. Ничуть не хуже, чем вот эти средства. Только эти стоят сейчас, короче, 490 за два кремчика, в нем каждом по 150 грамм, а в Невской косметике просто 40 грамм, но она стоит 40 рублей девчонки, почувствуйте разницу, а эффект абсолютно один и тот же. Так, здесь, ага, вот крема для рук, на крема для рук, это с моей, еще раз объясняю, я говорю только со своей точки зрения. На крема для рук можно обратить внимание, у них классная крема для рук. Вот, вот это массажное масло, так, это восточное масло, вы знаете, что это масло просто с добавками. Я вот теперь пожалела, что я это масло не использовала для волос. Оно хоть и массажное, его можно куда угодно использовать, у меня была бутылка, я думала, я ее не использую, я ее использовала. Вот здесь я себе выделила, у них было сухое масло, вот растительный уход для тела, это было сухое, а, а сейчас они там еще, наверное, что-то придет. Вот, вот это можно взять, вот это очень даже. Увлажняющее молочко для тела не пробовала, но мне очень нравится черный жемчуг. И ничего попробовала поменять, ничего больше менять не буду. Замечательная вещь. Пробовала крема Евелин, тоже классно. И, кстати, вы знаете, что для тела очень хорошо помогло? Королевская органа чистых бархатных ручек в большом тюбике или в желтеньком тюбике, оно в маленьком стоит. Я покупала в большом тюбике себе 132 рубля. На 8, при... девчонки, вы не представляете, что такое и вообще как вы будете выглядеть. Крак, классно. А вот теперь приходим к самому интересному. Вот они здесь предлагают значит по одной цене за свои парфюмы. Ну, вот здесь 2,5 за натуре Лес Мантус. Вот он, вот он, вот этот эликсир, запах которого мне очень понравился. Он мне напомнил немножко запах эвиданса Вот, немножко вот этого вот запаха, вот этого прелести напомнил запах. Мне запах понравился. Может быть, это, это сама. Вот, они здесь предлагают аккорд шик, видите, аж 3200. Девчонки, не ведитесь на это. А, вы знаете, покупать вот это можно, если вы, допустим, со своей странички ВКонтакте будете торговать этим делом. Ну, представьте, полторы тысячи, тысячи, ну, за 1600 вы покупаете аккорд, который стоит э, почти 3200, ну, 2900, может быть, 3, ну, в общем, короче, 3000. Вы покупаете за 1600, ну, за 2500, там, за 2200 вы вполне можете торговать, и, и у вас будет... Так, дальше идем. Девчонки, понюхала я вот этот Куир Витивер. Обалденный запах. Я очень рекомендую. Девушки, попробуйте. Запах весьма не мужской. Запах классный. И вот здесь смотрим, что они нам здесь предлагают. Вот это гель натюрель. Я пользовалась. Хороший, приятный гель. Я не могу сказать. Запах классный был. Запах хороший. Вот это моменты счастья. Тоже за с половиной они предлагают аккорд. Шик, Секреты Санс. Значит, они, как явность Эвиденс, вот это гель Эвиденс тоже, они предлагают утро в саду, опять же, утро в саду гель, утро в саду, опять, опять так, шампунь так, шампунь тоже утро в саду, дальше, ага, а, это тоже, это гель. Это гель «Утро в саду», а вот это вот чувственный, вот это, девчонки, я попробовала, я понюхала, очень классный запах, действительно, очень классно. Так, «Истинный эликсир» со эликсир, просто вот этот совсем светлый эликсир, я не попробовала. А вот этот, вот моменты счастья, вот эти я пробовала, я нюхала, очень да, свежий запах, такой классный, цветочный. Так, ну, естественно, вот мужская серия за 590. Девчонки, вполне можно, гели для душа стоит, ой, гели для бритья стоят достаточно дорого. Своим мужьям э, купить вот этот за 590, допустим, заказать за 300 рублей, получается. У вас каждый, ну, вот он так и стоит. Вот, Хогарт не пробовала, не знаю, так, Хогарт, шампунь, гель. Ну, у меня муж этим делом не занимается и, и как-то так спокойно к этому относится. Вот, у нас с ним, к сожалению, у него сейчас пошла аллергия, и он прекрасно моется. Знаете чем? А, мыло диктярное. Мыло дегтярное, оно прекрасно предупреждает проявление аллергии на коже. Если кто этого не знал, вот как врач, вам говорю. Это очень здорово. Ну, вот Вера они предлагают, а, парфюмированный. А, вот, девчонки, у них есть очень хорошая идея «Парфюмированные гели». Вот я загорелась. Попробовать вот действительно это можно использовать. Представляете, вы облабатываете просто тело парфюмированным гелем. Это насильно тому, как я использовала королевскую органу. Девчонки, вы будете пахнуть очень хорошо. Вот обратите внимание на парфюмированное молочко. Вот эти вот чудесные вещи. Это самое. Так, это для класса реактиватор. Ну, это для снятия для снятия этих самых. Это для снятия реактиватор молодости, для снятия отеков и так далее. Стоит 973, а Наш э, черный жемчуг он стоит 160. А эффект много лучше, чем вот этого. Ну, либо вы тысячу, либо вы 160. Ну, надеюсь, в 10 раз дешевле вы будете платить, а эффект вы получите. Тот же самый. Так, значит, здесь у нас косметика. Гигиена уход за телом, красоторог, питание. Так, вот тут наша косметика. Все нам здесь предлагают губы. Вот и вот их знаменитые карандаши. Значит, вот это под контуры для губ и так далее, это жидкость для снятия по такой цене, девчонки, считаю, что абсолютно исключительно глупо. Так, вот пастельные тона, пастельный тон мне очень нравится, у них есть очень красивые тона, так и что они нам тут еще предлагают. Так, вот здесь вот они нам предлагают, вот их, их бальзамы для губ, вы знаете, я не знаю... Насчет бальзамом они, конечно, дешевые, но я так читала, что, во-первых, и в носке он не сильно ноский. Ну, так вот, не могу сказать. Масло для душа, гамаш. Ну, гамаш это гамаш это скраб по-нашему, по-русски. Вы знаете, очень люблю. Я, девочки, я заметила одну вещь в скрабах для тела. Значит, скрабы для тела, они содержатся, они бывают именно с кофе. И если скраб содержит кофе, вот я купила это вилину, великолепный скраб для тела, но он содержит кофе, они делают кожу такой бархатной, велюровой, она не будет иметь блеска, но она будет с бархатным таким, вот она будет мягкой, такая вот не блестящей, бархатная, бархатная. Но если скраб содержит, как вот, допустим, скраб чистой линии, сконский э, каштан, то ваша кожа будет гладкая, как лед. Вот я себе выбрала косконским каштаном, потому что мне очень нравится, когда я глажу по своему телу, и может уже, когда и тело аж блестит, знаете, вот оно такое. И, кстати, очень люблю этим скрабом обрабатывает лицо. Но мало того, что вот этим скрабом очень классно идет, лицо вообще такое прелесть. И потом после этого, после этого скраба э э есть у черного жемчуга, у него шелковая. Как-то называется, в общем, короче, в золотом тюбике э, для тела. Сейчас они его перестали выпускать, но видимо нету составляющих. Вы знаете, не так шло хорошо для лица, что я его оставила просто для лица. Я когда помоюсь, проскраблю все тело вместе с лицом вот этим скрабом чистая линия, и потом вот этим шелковым. Вы знаете, я от себя не могу глаз отвести. Очень классный эффект. Итак, девочки, я надеюсь, что вы для себя ув... ну, выяснили очень много интересных моментов поэтому всего вам хорошего, подписывайтесь, ставьте лайки, но я не предлагаю этого делать, потому что, в принципе, мне это достаточно, я достаточно спокойно к этому отношусь, я очень рада, что я сделала это видео, я очень рада, как ни странно, что у меня есть вот эта прелесть, вот жалко, конечно, что она, я теперь начинаю жмудничать и начинаю ее экономить. Вот, ну, потому что за 660 рублей я человек трезвомыслящий, я покупать, конечно, такое не буду, потому что это обычный отвар, я лучше заварю чай и чайным отваром умоюсь, вот, это будет ничуть не хуже, вот. а что тут еще добавлено, неизвестно, но факт остается фактом, вот эта штука вам позволит допользовать крема, который, допустим, вас начали сушить, вот, вот это вам... Вот, поэтому всем большой привет. Всем большой привет мужчинам, которые делают обзоры косметики для женщин. Мне это очень странно. Но, может быть, я пока не принимаю такого. Я считаю, что мужчина должен быть добытчиком, мужчина должен строить и в основном рекламировать отбойные молотки, всякие пилы, пиломатериалы, продавать ДСП. Делать, строить, ремонтировать, быть связанным с электротехникой, чем занимается мой муж. Но хотя вот сейчас ему вот очень понравились мои запахи. Он таскает, сказать мне сегодня уходил на работу и потребовал меня подушить. Ну, конечно, на роли, допустим, Эвиданс. он спокойно к нему относится. А вот вот эти двое, вообще древесные запахи. И, девчонки, Куир вер, купите этот парфюм, он очень-очень классный. Всем будьте счастливы. Кстати, я хочу немножко вам сказать про праздники, что такое 23 февраля и что такое 8 марта. Откройте книжку Николая Левашова «Россия в кривых зеркалах», и когда вы ее тихо, спокойно прочитаете, у вас глаза на лоб полезут. Потому что 8 марта и 23 февраля – это дань тому, что когда-то в свое время евреи страшным образом искоренили в Персии белых персов. Так вот, 8 марта 20 это праздник этого, этого, вот истребления, как бы еврейского, по еврейской победы над белыми персами. Один по новому стилю, другой по-старому. Вот, девочки, что мы празднуем? Мы празднуем преступные праздники. Вот. поэтому для меня уже 8 марта и 23 февраля перестали быть праздниками, они для меня и праздники не существуют. Ну, факт тот, что к ним, конечно, дают э, выходные и все прочее, поэтому вот книга э, «Россия в кривых зеркалах», вот, почитайте, сделайте выводы для себя. Ну, конечно, если вы придете к таким выводам, это ваше дело, я не рекламирую ничего, но я перестала эти праздники считать праздниками «Дни убийства» и «Вырезания людей» для меня не считаются святыми праздниками. Я не, не сторонник такого. Всем счастья и благополучия, и поздравляю всех с вашим праздником.